Народ, всем привет! Сегодня хотел поговорить немножко про ливеров, но если быть более точнее про то, что никогда не надо опускать руки, чтобы не случилось в вашем бою. Не загрузились ваши тиммейты, кто-то из них вылетел или вы жестко начинаете сливаться, это не имеет никакого значения. Тащите до последнего и делайте все, что возможно в каждом бою. И тогда родом станет чуть-чуть лучше. И как пример хотел вам продемонстрировать данный бой. Тут сразу можно было расстроиться ужасному балансу, потому что мы 2,6, а нам закинули новичков 12-16 уровня. Хотя я играю в основном в PvP, чем PvE, но почему мне кидают таких темметов, я не знаю, за что это. Ну естественно, первая мысль, которая приходит в голову, надо надеяться на своего медика, который тоже опытный игрок, и не очень сильно надеяться на моих двух тиммейтов 16 12 уровня. Ну и правда ради, мне в этом бою повезло, у нас были очень слабые противники, но это не имеет значения, даже если бы мы сливались и нас жестко бы нагибали, ничего в принципе бы не изменилось. Кстати, большое спасибо моему тиммейту Соловьеву АМ за этот прекрасный бой и не опускание рук. Если вы обратили внимание, то в команде противника 4 прогрузилось, нас только двое, но мы не опускаем руки. Мы взяли ящики и побежали захватывать точку. Мы не стали ныть, возмущаться, сливаться и выходить из боя. Мы играем, так как мы должны были играть. Можно было, конечно, сидеть на базе, играть от дефа, прятаться и расстреливать противника, который пытается забрать наших тиммейтов. Но мы сделали так, как сделал бы любой нормальный парень. Никакого дефа. Только экшен, только вперед. Но вот не люблю я особенно в этом режиме. Соответственно, мы уже успели поставить точку, я остался справа, чтобы отстреливать противников, которые падут со своей базы, а мой союзник, соответственно, встречает противника с нашей базы, где наших тиммейтов уже расстреляли жадные до дамага люди. Им важнее было наследять дамаг, показать свой личный скилл по мертвому противнику и набить все халявный дамаг. Тем самым они потеряли время, которое им понадобится для того, чтобы отбить точку обратно. Соответственно медик ждет поддержку, расстреливает его просто на изи. И спокойно ждет остальных противника. Я в это время защищаю правую сторону, не мешаю и в случае чего буду прикрывать медика, если их захотят пропушить. Хотя по времени мы уже выиграли. И первый раунд явно за нами 2 в 4 мы победили. Конечно да, эти противники слабенькие. Но тем не менее я пытаюсь донести до вас самую главную важную суть. Никогда не опускайте руки и играйте даже один в четыре. Делайте все, что возможно, чтобы навредить противнику и поднять свой личный скилл. И мы по-прежнему в 2-4 нам будет гораздо сложнее оборонять данную точку, потому что захватывать меньшим количеством проще, чем оборонять. Ведь когда команда дойдет до захвата точки, встанет в оборону, нам будет гораздо сложнее выбить их оттуда и остановить взлом. Я замечаю, что медик бежит по моей стороне, а также там мелькает штунг. Так что, скорее всего, это захват точки А, соответственно, 2 слева и два по центру. Тут противник меня очень сильно удивляет, потому что они бегут втроем по правой стороне. Я успеваю встретить медика и понимаю, что мне надо уходить от входа. Мой медик контролирует центр, потому что мы не знаем, где он находится четвертый. Я немножко прострелил дым Самое главное, что мы играем, мы не отчаиваемся Мы тащим до последнего Народ, делайте также, пожалуйста Да, граната не экономлю Да, сразу раскидываю влево-вправо, чтобы убить максимальное количество противников Так, как, скорее всего, они находятся в дыму или рядом с ним И, в принципе, убиваю штурмовика краем глаза замечаю, что вражеский медик пытается набить себе урон, убивая наших тимметов. Не знаю, надо убивать живых, а не мертвых. Живых надо оставить напоследок. Но тем не менее, пытаясь добить, он подставляется и еще дело минус один. В то время мой мед убивает вражеского медика, но снайпер добивает его. И, соответственно, поддержка уже вылетел. Поддержки нет, он вылетел. Мне остается убить только снайпера. И он подставляется. Спасибо ему за это. 2-0, хотя мы играем 2-4. И хотя наш турник уже прогрузился, но в бою он поучаствовать не успел. Теперь мы играем 3 в 3 и шансы уже на победу гораздо выше, хотя и до этого были не маленькие. Хотя с другой стороны поддержка могла не вылететь, а просто слиться из боя, потому что они большинством проигрывают меньшинству. Наш штурм побежал на точку Б, а я решил отыграть точку А и встретить там наших оппонентов, потому что центр был чистый. А я знаю их любовь в клевой стороне и тут в принципе я их сумел напугать. Не убить, но напугать точно смог. Далее небольшая перестрелка за снайпером в мою пользу и далее по итогу боя все жили долго и счастливо, кроме наших тиммейлов. И суть моего видео такова, что, народ, не пускайте руки в любой ситуации, старайтесь биться до конца, даже если вы остаетесь в меньшинстве. Из любой жопы можно выйти победителем. Ну а как мы видим, наш медик, какой же все-таки жадный медик, до последнего не бьется, а просто старается набить дамаг. Зачем тебе дамаг? Просто если ты проиграл. Старайся победить. Ну и на этом все. Надеюсь, кто-то из вас перестанет левать и будет биться до последнего. Пока-пока. Увидимся на полях сражений.